У меня тут есть видео, которое собрало больше девяти с половиной тысяч просмотров. Оно называется «Зачем вам знать о любовнице?». Мнения разделились, но мы сейчас не об этом. Я обещала снять второе видео и объяснить первое. Итак, первое, что мы делаем, любовница появляется сначала тут. Это всегда так. И пусть мужчин не смущает женский род, любовница. Точно так же любовник появляется сначала в голове у мужчины, либо любовница в голове у женщины. С чем это связано? Оно бывает по-разному. Но, как правило, это связано тоже с самим человеком. Я какая-то не такая, во мне что-то не такое. И поэтому есть люди лучше, логично, что у моего мужа должна быть любовница. Логика, конечно, как себе, но мы ее сейчас не обсуждаем. Итак, любовница появляется в голове у женщины. А дальше наша психика играет с нами очень плохую шутку. Она начинает обращать внимание на те обстоятельства, которые по ее мнению по мнению психики, подтверждают наличие у мужа любовницы. Это, возможно, какие-то задержки на работе, возможно, какие-то там следы, какие-то волосы, еще что-то. Я не знаю, что это. Я больше скажу, когда у нас есть какое-то убеждение, нам Вселенная помогает иметь это убеждение. И я сейчас не хочу не вдаваться в какие-то э, лженауки, на самом деле это работа, говорят, нашего мозга. Как э, говаривает профессор Черниковская, вот такая подлость нашего мозга имеет место быть. Э, и мы в итоге попадаем в так называемое э, самосбывающееся пророчество. Я больше скажу, основная масса мужчин, которые были застуканы с любовницами или имеют любовницу. Они говорят о том, что а, жена им сказала, что у них есть любовница. Этой любовницы тогда не было, когда жена сказала. Но им жена подала идею, что они, оказывается, могут иметь любовницу. А, мы всегда учим людей, как с собой себя вести. Я не говорю, что только из-за того, что жена сказала или муж сказал, у партнера появляется кто-то другой. Но а, прежде всего, в самом начале, третий появляется здесь. А, и когда я создавала то видео «Зачем вам знать о любовнице», я имела в виду именно это, что если любовница в голове, ее можно там и оставить. Не надо искать подтверждений, не надо придираться к мужчине, не надо издеваться над своим партнером, не нужно рьяно искать и нападать на каких-то женщин и видеть в них любовницу и так далее и тому подобные вещи. Любовницу можно убить здесь. Это всего-навсего плод вашей фантазии. И если вы эту фан бурную фантазию разовьете, то она действительно будет притворяться в жизнь, эта фантазия. Потому что про мысль материально знает уже практически все. И мысль материально не потому, что это как какое-то волшебство, какое какая-то магия. Потому что мы имеем такое свойство, когда мы что-либо придумали, мы в итоге находим подтверждение нашей выдумки. И наша психика, наш мозг обращает на эти вещи внимание. Более того, есть такая вещь, как выдуманные воспоминания проводили эксперимент, когда даже не эксперимент, а исследование, когда были осуждены, по-моему, 30 насильников по свидетельским показаниям. То есть свидетелями, дающие показания, были либо сами изнасилованные, либо очевидцы происходящего. Когда сделали генетический анализ, то есть взяли биологический материал на генетическую пробу, оказалось, что больше 20 человек, то есть это а, больше 70% людей, были невиновны. Как? А -а -а -а не так редко мы желаемое выдаем за действительное. Не так редко мы очевидные факты не видим. Не так редко мы неочевидные факты видим. Не так редко мы соединяем нелогичное для себя в логичное, и не так редко мы э, логичное не соединяем в такое же логичное. Мы так устроены, мы люди, и для того, чтобы не усложнять себе жизнь, э, попробуйте сказать себе, что вы самый лучший человек для этого человека, оглянитесь вокруг, вы не живете на необитаемом острове. Вы не единственная женщина, вы не единственный мужчина в этом мире. И если бы вашего партнера что-то не устраивало, у него есть очень много возможностей. Он бы взял и ушел. И не надо ему в этом помогать. Вы действительно лучший человек для этого человека. Если вы что-то не понимаете, это не значит, что это по-другому. Если вы не слышите лишний раз каких-то комплиментов, это не значит, что ваш партнер вас разочаровался. Или если вас не устраивают ваши отношения, так поработайте с вашими отношениями. Верните в эти отношения былую романтику. И здесь еще есть один подводный камень, если можно так сказать. Людям хочется, чтобы романтика была, как в первые недели знакомства. И не потому, что вы устаете, это все проходит а потому что люди становятся уверены друг в друге. Когда я уверена, что я завариваю чай, а не кофе, тогда я пью чай и наслаждаюсь чаем. Примерно в отношениях происходит то же самое. Люди просто начинают наслаждаться друг другом. Если что-то не так, просто скажите об этом друг другу, что-то выясните, без скандалов, без истерик и так далее. Возможно, даже иногда поревновать друг друга и сделать это приятно друг другу, а не в каком-либо виде, каком виде скандала. Освежайте свои отношения и наслаждайтесь друг другом, а не издевайтесь и не ищите любовницу. Не вытаскивайте ее отсюда, и ее не будет в вашей жизни.